Всем привет! С вами Елена Цыганок и мы продолжаем серию видео говорить, делиться тем из разных стран, как устраиваются наши украинские беженцы, которые бегут от войны. И со мной сегодня Лёля Боровлёва. Лёля крутой сценарист, мама троих деток. Вот, привет! Здорово! здоров да такое хочется хорошее тоже настроение да, рады друг друга видеть вот и поделиться с вами нашими до да, улыбками в том числе но говорить мы сегодня будем о германии вот буду тебя спрашивать как вот с нуля до да, имея такой крутой опыт в украине будучи сценаристом работы на разных каналах работая с многими известными людьми вот сейчас все с нуля негде жить что кушать что одевать это ну как бы что вообще дальше делать да это то с чем сталкиваться в принципе мне кажется все украинцы которые приезжают за границу поэтому давай начнем с, с того где жить как ты вообще устраивалась я знаю что ты вроде несколько mm -hmm. мест меняла да и как и где сейчас живешь и как искала mm -hmm. ты прям такая целая как бы деятельность делилась да, многими. у нас посыл какой мы хотим рассказать чтобы люди могли это использовать как инструкцию а, ну, в принципе, да, чтобы могли приехать, ну, как бы и понятили заранее. Да, я что. просто выбираю мне возмущаться, жаловаться <смех> или давать инструкцию. На там, самом а, на деле, самом... как есть. Хорошо, <смех> там дети будут орать. Так, подождите, сейчас. Вот это так я и знала. Дай им, пожалуйста, все, что они хотят. Водичку. И можешь достать немножечко желе. Или пойдите наверх поиграть. Можете пораскрашивать наверху, хорошо? Хорошо. Давайте. Ну вот начнем с того, что я не привыкла со своими тремя детьми быть 24 на 7, я э, в Украине потратила значит, целый год для того, чтобы наладить жизнь, чтобы я могла работать, они могли ходить в садик, в школу, вот они сейчас убегают, потому что я больше карьерист, и это очень для меня тяжелый выход из зоны комфорта, потому что я только-только наконец наладила. Так. Берем миску, уйдем. Давай и пластилин, Хорошо. Дети наверх пораскрашивайте, полепите только не на ковре, на столе. Давай, Стешенька, поднимаемся. У, у нас тут уже идет эфир. Стеж, у нас уже идет запись. Дети, это святое. В принципе, то ради чего да, многие мамы как раз и уезжают. Да, и вот как раз насчет уезда, у меня остался мой любимый парень в Киеве, осталось двое отцов моих детей, у меня трое детей, они от двух разных отцов, они там остались со своими семьями, на самом деле один из отцов мог бы быть выездным, потому что на него у него есть свидетельство многодетное о том, что на его попечении находится трое детей, там написано. Uh -huh. Вот, но, но все равно не сложилось, он не выехал. А, мы сейчас находимся в Германии под Франкфуртом. А, кто не знает, Франкфурт это типа мировая финансовая, а, я так понимаю, у нас две столицы мировых финансовых, но еще сильно не вникала, это так местные мне тут говорят. Вот, и вроде Франкфурт одна из них. И мы находимся под Франкфуртом в маленьком городке Нойзенбург. Мы сейчас находимся в отеле, в пятизвездочном, называется Кемпинске. По этому поводу я уже встретила много хейта, сейчас об этом тоже расскажу. Это такой пятизвездочный отель, кстати, который по Европе, как и отели «Хилтон», дают там что-то около пяти ночей, ночлега для украинцев. Это запускалась такая акция, вот, и у меня есть знакомые, которые этим воспользовались, но мы сюда попали другим путем, сейчас расскажу. Наверное, сначала по факту Германии, а потом уже будешь задавать наводящие вопросы. Мы сюда… Приехали в несколько этапов. Мы пересекали э, границу Украины через Румынию. Э, в Румынии нас встретили, мы пешком переходили, я, э, мои дети двое, моя мама со мной ночью. Все это было очень тяжело, да, но об этом потом поговорим. Нас там волонтеры сразу же расселили в семью, нам очень повезло, это была большая семья, прям недалеко от границы, у них частный огромный дом, они очень о нас заботились и вообще предлагали с ними жить три месяца, потому что у них много места, ну, как бы это из изобилие у людей, действительно, и стабильное финансовое состояние, бизнес, то есть они могли себе позволить помочь, но... Но это как бы жизнь, ты находишься возле границы, в селе Румынии, жизнь как бы должна замереть, а у меня еще и публичная профессия, понятно, что нужно куда-то двигаться, нужно как-то обосновываться. Этот дом находился в поле. Да, ты в безопасности, но я привыкла думать, планировать и действовать, не выжидать. И поэтому я не стала ждать, я воспользовалась просто советом. Мне разные люди рассказывали, в какой стране, какие условия для украинцев. И мне сразу объяснили, что самые лучшие условия это в Германии, что ни в одной другой стране таких условий не дадут. Я в это поверила, потому что тогда еще не было информации, они же появлялись, Точно. эти новые законы каждый день. А, вот, я этому доверилась, и мы просто выехали. Тоже это была очень тяжелая дорога, в принципе, как и все, на, на тяжело добирались. На автобусах э добрались мы до Германии и поселились у, у моей коллеги, у продюсера. Она вышла замуж, там такая вообще интересная история. Она месяц назад вышла замуж за человека, который еще месяц назад получил гражданство в Германии. Если бы он не получил месяц назад гражданство в Германии, то он бы уже не выехал из Украины, а так им получается, повезло. Вот мы у них пробыли несколько дней. И ну, просто они уже забирали своих родственников там уже не было места как бы уже негде спать и очень тесно и нам приходилось экстренно мне искать жилье временное и вот это самый важный момент значит как искать это жилье да это знаешь вот все боятся ну, то есть, потому что тоже много информации да вот что будут жить в огромных да. лагерях как бы там на 100 на 200 человек и такое действительно тоже есть да? Да, на каких-то волонтеров, правильно. которые не, на самом деле не волонтеры, да, занимаются секс-туризмом, то есть, да, и такие тоже случаи немного, слава богу, но они тоже есть. Вот как ты вообще поделись, что, ну, кому mm -hmm. ты обращалась в Германии, что делала? Uh -huh. Чтобы все получилось, нужно просто, как обычно, ничего не меняется, как и раньше, нужно брать ответственность за свою жизнь в свои руки, как это не тяжело в этой ситуации, но это так и есть, потому что люди, которые оказываются в лагерях беженцев или вот в этих больших спортзалах, это люди, которые приехали, они просто как бы ну, доверились, вот будь что будет, да. А, люди, которые искали, я не знаю ни одного человека, ни одной семьи, а ко мне обратилось очень много, и я помогла расселиться очень многим. Те, кто искал, все нашли. Кто не искал, тот отправился в лагерь беженцев. К сожалению, это конкуренция, это точно так же, как и было в Украине в мирное время. То есть а, ты хотел чего-то в жизни добиваться, ты добивался. Ты не хотел, ты как бы сидел, ничего не делал и плыл по течению. Так вот, лагерь беженцев — это плыть по течению. Как это не цинично звучит, но, к сожалению, это так. Ну, а -а -а. Лёль, поэтому я звоню тебе, да, вот мы с да, я, в... я, я просто хочу да. озвучить и вот эти психологические э -э, проблемы тоже, потому что, когда я искала жилье, мне еще и писали, возмущенные люди, которые не могли найти сами, писали мне, «Ты чё там, охерела, давай иди спи в лагере беженцев!» Я говорила, «Я не буду там спать, я не хочу, скажи спасибо, что жива, что в безопасности!» Ну нет, конечно, я буду искать для своих детей лучшие условия. И это нормально, это правильно, и так должны делать, э, ну, собственно, все, кто э, хочет жить нормально. Мы же хотим все нормально жить, иначе мы бы не уезжали, если бы мы хотели бояться и... Ну, ты знаешь, я, я, кстати, хочу тоже чуть добавить, но мне кажется, опять же, это первый этап, да, то есть мы в безопасности, ну, и если действительно человек, может, так уезжал, не знаю, там не было интернета, еще что-то не получилось найти, но можно и остановиться в этом лагере беженца, ну, то есть, как бы здесь такого, мне кажется, прям, ну, совсем страшного ничего нет, потому что люди туда приезжают, и действительно многие начинают еще и возмущаться, что это я тут так плохо живу, но если вы хотите, да, жить лучше, да, соответственно, для этого нужно тоже постараться, как бы, и вот, да, расскажи, где ты искала жилье, вы, думаю, несколько... Я рассказываю, как стараться и что делать. Во-первых, нужно... Это такие банальные вещи, которые на стрессе, на панике все забывают делать. Нужно написать правильное объявление. А, нужно рассказать о своей семье в деталях, сколько вас человек, как вас зовут, какой возраст, какая профессия, чем занимались, там, социальный ваш статус в Украине. Ну, вы сами должны понимать, что, конечно, если в стране наплыв беженцев другой, конечно, мне будет приятнее а, взять к себе домой, жить человека, о котором я что-то знаю, какого-нибудь интересного, да, если у меня будет стоять выбор, а, чем чем какого-то другого, но вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому ваша задача быть максимально открытыми и рассказать как можно больше о себе, то есть заинтересовать, потому что э, это цинично, но это рынок и это конкуренция, к сожалению, да. Э, сделать фото свежее всей семьи, чтобы было видно, кто вы, как вы выглядите. Э, объяснить, что вы ищете. А э, ищете вы для начала временное жилье. Э, пишите, на какой срок. И это объявление, конечно же, выкладываете в соцсетях, причем э -э, многие забывают, вот действительно, кто-то выложит в сторис там что-то, маленькое объявление, и забудет все, и удивляется, почему оно не репостится. Работаешь. Потому что нужно выложить, э -э, нужно снять прямой эфир, нужно выложить видео, записать это все словесно рассказать, нужно написать пост с фотографией и попросить его репостить, нужно выложить в сторис, и тогда уже из соцсетей пойдет. Так никто не делал из моих знакомых. Видео никто не снимал о поиске жилья. Это я сейчас не возмущаюсь, там осуждаю, я наоборот говорю, что это никто не делал. Вам нужно начать с этого, с этих простых шагов. Дальше это объявление нужно перевести на английский и на тот язык, в какую страну вы едете. И точно так же выложить везде у себя в соцсетях. После этого вы берете все то же самое и видео, и пост с фотографиями и выкладываете в группах на Фейсбуке, в группах в Телеграме очень много, они все находятся просто по поиску. Сейчас вот я нахожусь под Франкфуртом, я вбиваю в Телеграме Франкфурт и там вылезает просто миллион групп помощи беженцам, помощи украинцам. На разных языках это все выкладываете. Там э, уже в этом процессе начнут находиться волонтеры, начнут находиться знакомые и знакомых. Вот. Э, нужно просить э, больших блогеров выкладывать ваши сообщения. Они сейчас это делают с удовольствием. Мое сообщение... Ну, э, ладно, будем честными, меня большие блогеры репостнули, потому что э, там мои знакомые, и я из публичной сферы. Но э, репостят вообще всех людей. Просто нужно инициировать Простите это. Простите об этом. Да, попросить, люди забывают, это такое элементарное, но это нужно пробовать это делать, сейчас с удовольствием все всем помогают. Вот, и уже только от этих маленьких шагов запустится там невероятная нетворкерская сеть, и ну, действительно, люди, вот было мне писали, очень многие, мы выезжаем, нам там ехать 8 часов, помогите найти жилье, все, мы им находились за полчаса. Плюс uh, сейчас уже, когда я ехала, этого еще не было, но прямо сейчас есть несколько сайтов, которые созданы специально для поиска жилья в Европе, и там прямо владельцы выкладывают, и вы можете прямо взять и uh, там найти. Эти ссылки, они не секрет, можешь их, кстати, выложить потом в спориси, я тебе их... <свят> да. uh, Есть такая, uh, тут надо понимать, uh, я не знаю, я не буду говорить, конечно, за всю Европу, по поводу Германии. А здесь с жильем большая проблема. Первая причина, это у них был наплыв сирийцев. К сожалению, я не политический человек, я не знаю дат и да за чужими воинами не слежу, поэтому я не знаю, какой это был год, но сколько-то лет назад бежали да, с Сирии да. много сирийцев. И у них в Сирии очень негативный опыт относительно беженцев, поэтому они э, боятся, опасаются, из-за этого начались проблемы с жильем, его сложно найти, потому что сирийцы, ну не только сирийцы, там уже под шуму все сбегались, заполонили тут все жилье. Здесь жилье, даже если у вас очень много денег, вам просто так не дадут. Да, даже если у вас там крутой бизнес в Украине, супер доход, э, тут очень важно иметь кредитную историю, оплачивать местные налоги, потому что по местным законам э, аренда это очень серьезно. Это не так, как в Украине, что вы заключили там на честном слове договор и живете. Здесь, если вы вселились к кому-то, вас не имеют права выселить. Это нужно очень постараться там пройти кучу судов, чтобы вас выселить. Поэтому к этому очень относятся осторожно, то есть не хотят проблем. Это я насчет того, что, то есть если у вас есть деньги, вот так просто тоже сложно будет снять жилье, но можно. Для этого нужно найти поручителя, который может за вас поручиться. Скорее всего, это кто-то из знакомых, кто имеет стабильную кредитную историю в Германии и так далее дальше Ольга Оль, Оль хотела добавить по поводу того, что ты вот так, ну, действительно со своей как бы, да, вот, наверное, опыта тоже, как сценариста, то есть, да, вот говорила о том, сценаристов ну, сценариста в плане, что работала с медийными людьми, что нужно сфотографироваться, написать о себе, снять видео, да, и я вот, кстати, наши э, хозя... э, вот, где мы размещаемся здесь, да, люди, вот, э, то тоже говорили о том, что они опасались, они же нас как бы всех не видели, то есть, например, контактировал с ними только один человек, ну, кто приедет, да, то есть, ну, как бы, на на самом деле очень большой вопрос. Они очень радовались. Боже, мы так рады, что это вы, как бы, да, когда уже разобщались. Но на самом деле для людей, особенно которые просто выделили, например, комнату, они по сути пускают к себе в дом. Вот поставьте себя на их место, да, как бы вот вы бы точно бы открыли бы двери вообще абсолютно незнакомым людям и не знающие, ну вот, действительно ли они такие ну, беженцы, порядочные люди, да, как бы, потому что есть на самом деле разные истории. Вот тоже рассказывали, что даже выносили что-то из дома. Вроде как бы война приехали беженцы. <связывая> э, действительно, э, все, все правильно, вот, и речь идет, ну, на самом деле, некоторым удавалось найти постоянное заочно, э, вот, но сначала речь идет о временном жилье. Временное жилье, это жилье на несколько недель, пока вы оформляете документы, но э, уже в Германии наплыв беженцев, ой, мне звонят в номер, подождите, стойте, надо будет открыть, угу. вот это пришло. <связан> вы, в, о, о, спасибо, спасибо большое спасибо вам На, <связан> сегодня не если вы а, а, когда когда удобных когда вы хотите <связан> если завтра, спасибо большое как спа <связан> когда угодно просто это наверное мама моя просила да потому что дети ага. Они да, старают да, да, очень да, быстро. Да, да, да. Спасибо. Завтра да, тогда мы будем делать хорошо. Хорошо, спасибо Все, вам да. большое. Да. Хорошего вам да. да. Здесь в отеле есть немного русскоязычных людей. Но сейчас еще до этого мы дойдем. По поводу моей истории, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, потому что это надолго, но если вкратце, ну, очень тяжело. Мне было очень тяжело. Я бежала в первый день войны, и от этого момента Просто был ад, вплоть до того, что мои дети какали в автобусе на полу, потому что их не выпускали на улицу в туалет. Но это оставим или на конец, если у нас еще останется время и силы. Сейчас хочу по существу. Итак, вы приехали в это временное жилье на несколько недель. А, я говорю про Германию, что уже здесь тоже наплыв беженцев на самом деле, и уже нужно выяснять, какие города еще принимают. Потому что некоторые города уже закрыты для регистрации. Uh, узнать это несложно, просто нужно писать тем людям, которые здесь уже есть. Если вы начнете uh, де, ну, вот это все выкладывать, делать репосты, к вам эта информация начнет стекаться моментально. Что нужно знать о Германии? Здесь uh, люди uh, наши привыкли, что жизнь значит хорошая у нас только в больших городах. В Германии все не так. Здесь очень uh, сильно социальное равенство. И поэтому здесь жизнь в очень маленьких городках очень крутая, хорошая и точно такая, как в больших городах. Здесь, наоборот, даже жить в маленьком городе, это, наверное, преимущество, потому что большие города, ну, это как и везде, они грязные, э, умные. Вон, там наркоманы сидят. Вы знаете, во Франкфурте наркоманы сидят прямо на улице, потому что местные власти их одобрили, им даже наркотики выдают, потому что их признали больными людьми. И чтобы, как бы, такое приняли решение, чтобы их не гонять, чтобы это все не распространялось на здоровое общество и так далее. Поэтому вы это прям можете встретить на улице. А маленькие города здесь, вот город, в котором я сейчас нахожусь, он просто потрясающий. Здесь все новое, новые дома, новые магазины, новое все. Что-то мои кричат. Вот. И здесь все советуют местные, что нужно селиться в маленькие города, и здесь очень хорошо разви, развит транспорт, не так как в Украине, то есть для нас это проблема из какого-то села, даже я жила на Петропавловской Борщаговке, и я как бы не могла возить детей за два километра в садик, потому что это невозможно на общественном транспорте, а машин у меня не было. А здесь э, очень развит транспорт, здесь электрички. Мне до Франкфурта там ехать 10 минут на электричке. Эта электричка во Франкфурте плавно превращается в метро. Тут, кстати, так интересно, двухэтажные многоярусные э, эти ветки метро. Очень все сложно. Э, вот, поэтому нужно искать в маленьких городках, что делать дальше. Когда вы приехали, э, мы жили у наших знакомых. В городе Дармштадт, это тоже под Франкфуртом, мы, мы там могли оставаться несколько дней, потому что к ним ехали их родственники. И вот э, в один прекрасный момент у меня уже остались сутки, как бы, чтобы найти жилье, и я вот активно везде размещала, уже ко мне подтянулись сами волонтеры, все помогали искать. В итоге сработало мое объявление на фейсбуке, которое я перевела на немецкий язык, где было описание нашей семьи, кем я работала, чем я занималась. И один парень, который работает в этом отеле Кимпинске, он мне написал э, в 6.30 утра, потом позвонил в 6.30 утра. У них тут жизнь начинается рано, они прям встают в 6 утра, у них там работа уже с 7. Вот, и говорит, едьте к нам, давайте быстрее, тут будет хорошо. Э, очень страшно было, но мы приехали, а тут оказалось, нам взяли и дали пентхаус двухэтажный, очень крутой отель, нас тут кормят. Три раза и даже можно ходить в бассейн и в спортзал. В общем, все очень хорошо, еще и помогают оформить документы, но очень долго. Те, кто самостоятельно оформляли документы, мои знакомые быстрее сделали. Что касается документов, что нужно сделать? нужно Где бы вы здесь ни находились, вам нужно зарегистрироваться по месту жительства, типа прописаться. И те, кто вас принимают, они об этом знают. Прекрасно. А, Но ну, это идется в специальную структуру тоже. Эти все правила а, лучше их видеть наглядно, визуально. Их можно выложить в сторис, я тебе их могу кинуть, куда идти, как называются эти структуры. А, регистрируешься по месту жительства, после этого запускаются другие процедуры. После этого запускается процедура на, на Даня. Боже, ну, наданя вам статуса параграф 24, 20? который позволяет жить здесь год, а потом продлиться еще на два, позволяет вам работать, открыть свое дело, позволяет вам учить здесь язык бесплатно, позволяет вам получить медицинскую страховку, позволяет устроить детей в школу и в сад, и позволяет получать социальную помощь, социальные выплаты очень хорошие, и позволяет начать искать поиск, запустить поиск социального жилья вот это самое интересное. И сейчас про каждую из этих штук расскажу чуть подробнее. Что касается финансовых выплат, мы их еще, кстати, не получаем. Все мои знакомые уже получают, а мы еще нет, но мы уже оформили карточки. Вот-вот скоро начнем получать. А Здесь в каждом ну еще да. недостаток да. да. бюрократия, все делается очень медленно. Здесь люди работают не так, как у нас. Тут устать от работы просто невозможно. Я как человек трудоголик немного в шоке. Это как вот в этом Зверополисе было, когда работница бумажная очень медленно шла или или работник я не помню, это мультик такой был, где они медленно все делают. Здесь примерно такая же история. Тут надо сначала позвонить, записаться, тебе дадут термин. Вот нам дали термин, это типа время визита на 25 мая. А, тут не принято приходить вот так в лоб, что-то требовать. Тут все все пересылают на почте, долго ждут, ждут ответы. Тут такого нет, что ты должен позвонить и спросить, ну что, уже есть ответ, есть ответ. Ты просто сидишь и ждешь. Но на самом для многих это непривычно, как бы, да, вот мы такие приехали, мы все хотим быстро, да, для них действительно это все намного дольше, но я хотела сказать, что, наверное, еще зависит от того, в какой вы город попадете или там какой тоже вот как бы район, потому что а, где-то в Германии, я слышала, есть это и быстрее, чтобы даже позже, чем ты приехала, ну и ты говоришь, да, есть уже кто получил. Я сейчас объясню, я объясню, как это ускорить, это же все поправимо. Это у них все так еще происходит, потому что для них это тоже все новое, они очень сложно вникают в эти правила, и у каждого города свои правила. Да. А, и вот, например, финансовая выплата. Примерно она на одного человека 300 евро. Ну там на детей по 200, по 250. Абсолютно разные суммы везде, действительно. То есть мне примерно должны с моими детьми дать где-то 1000 евро в месяц. На 1000 евро можно очень хорошо жить, питаться и даже одеваться. Еще и что-то откладывать на самом деле при желании. Но сколько дадут, я пока не знаю. Эти я, кстати, выклад... чуть, чуть выше сумму слышала, 400 чем-то. Но вот действительно, может, зависит, наверное, а, от региона. Я знаю, знаю. Зависит от каждой семьи. Ну многодетным я слышала, я многодетная, что будет больше. Ну посмотрим. Непонятно пока. Когда получу, я смогу рассказать, какие выплаты у меня. Сколько будут давать эти выплаты, тоже неизвестно, это индивидуально, потому что, когда вам начинают начислять выплаты, там запускается такой процесс, что ты либо учишь язык, соответственно, немецкий, и там есть разные виды курсов, то ли несколько месяцев, то ли полгода, ну вот я, естественно, его буду учить, а дальше тебе либо начинают предлагать работу, либо ты сам нашел, из-за этого пересматриваются твои выплаты. Возможно, часть останется, возможно, часть уйдет, смотря что за работа. Если ты отказываешься от работы, которую предлагают, а предложить, кстати, могут разные. Вот тут одной знакомые предложили мыть попы старикам, и она согласилась. Я б, точно говорю, я бы на такого не согласилась, никогда в жизни нет ни за что. И так а на чем я остановилась? Мыть попы старикам. А, если <смех> ты отказываешься, пересматривают размер выплат, то есть могут снизить, сократить. У меня план, конечно же, такой, что я хочу здесь продолжить свое дело. То, которое я делала в Украине, возможно, это открыть креативное агентство, но я еще не дошла чтобы узнать нюансы, потому что, конечно же, здесь есть свои нюансы. Как его открыть, что нужно, какие налоги, я пока не знаю. Как только узнаю, можем сделать отдельный эфир, я все расскажу. Здесь есть возможность свой диплом подтвердить, чуть-чуть переквалифицироваться. Тоже об этом детально не скажу, потому что от каждой профессии, от каждой ситуации зависит. Естественно, каждый должен сам узнавать по своей профессии. Но возможностей есть много. И вот, например, моей маме сказали, что она уже может работать даже в горничной в отеле, вот в этом где мы находимся. А здесь горничные неплохо получают, их прекрасно кормят, прям очень хорошие условия, прям отличная работа на самом-то деле. Ну ты, кстати, вот, кстати, говоришь и открытое свое креативное агентство и работает, но при этом говорили, говорила, что нету да, английского языка, ну не, нету, ну как бы там не такой, может, какой-то высокого уровня, да, и, и нету немецкого, да, и как тогда? Это вопрос, которого все боятся, незнание языков, я вообще не знаю никаких языков, да, я знаю русский и украинский, английский у меня на нулевом уровне, я здесь пытаюсь, и у меня есть... Я это расскажу обо мне, потому что это может другим поможет. У меня школьный как бы запас, то есть я знаю какой-то у меня есть объем слов, ну там о себе, кухня, э, ну вот такой, вот самое простое, Простой. что учили в школе. А, да, о семье там и так далее. И, и есть какой-то минимальный запас грамматики, который постоянно путается. И я вот эти слова неправильно составляю в предложение, конечно же, но люди меня понимают. Понимаю. И я им все время, я начинаю всегда разговор с того, что мой английский очень плохой, а они мне потом говорят, да нет, хороший. А я знаю, что он не тот же плохой. Я понимаю, что я путаю там все на свете, пропускаю слова просто вот жестами. Но вы должны знать, что э, вообще коммуникация людей... А, язык — это лишь 20%, 80% — это все остальное, мимика, жесты, эмоции и так далее. То есть вас поймут. Это что касается просто коммуникации. А что касается работы, э, я не могу говорить за прям профессии, но э, тут же можно тоже креативить. Например, для моего бизнеса. Что мне может помешать открыть свое агентство, если я буду пользоваться услугами переводчиков? Какая разница, если со мной будет работать один переводчик или много, или несколько и они будут постоянно со мной находиться. От этого же мои навыки никуда не пропали. Тут, это, кстати, интересный разговор, потому что я здесь уже познакомилась с коллегами местными. И вот есть режиссер из Берлина, которая снимает фильм про беженцев, документальный. Я там, может быть, снимусь героиней. И вот э, она рассказывает, что это сейчас большая проблема в Германии, они не знают, как интегрировать украинцев в свое общество. А я ей говорю, что давай мы с политиком запишем об этом диалог, вот, возможно, сяду я беженка, и он политик, я ему предложу. А, они просто задаются вопросом, а что еще предложить украинцам, что еще предложить беженцам? А я говорю, почему вы мыслите, что еще им предложить? Вы подумайте, что вы можете с них взять. Вот, например, э, ну, взять меня. Вот у меня есть навык, какие-то потрясающие, в Германии телевидение очень низкого качества. Ну это факт, никакая там не клевета, потому что мы в Украину покупали немецкие шоу, их адаптировали, я здесь видела телевидение, у нас гораздо качественнее, оно более развитое, в общем более, как бы на 10 шагов впереди. Именно вот сфера телевидения, но я знаю, что и другие сферы, например, сфера beauty очень здесь проседает. И, соответственно, если я приехала со своими навыками, но ну вы понимаете, что это кощунство отправить меня работать в супермаркет. Зачем? Возьмите вы мои навыки, они вашей стране, вашему, вашей культуре могут помочь. Вы можете, я могу вам платить налоги, я могу внести а, в вашу культуру что-то полезное. Разве это проблема, если взять меня и переводчика? Сделайте особые условия для украинцев. У нас есть куча ученых потрясающих, которые бежали, то есть в каждой сфере найдутся какие-то полезные люди, правда, которые да. могут вашу страну чем-то обогатить. Поэтому э, э, здесь вот хейт по этому поводу существует, понимаешь, потому что это на самом деле цинично, но у нас в стране были классы, и они не только у нас в стране, они есть во всем мире. Ну, э, как может человек, который жил в Украине, и не интересовался своей жизнью, сидел на месте, не пытался развиваться, не пытался развиваться в карьере, в бизнесе, развивать свои навыки, не пытался улучшать свой комфорт. Переехать в другую страну, убежав от войны и сказать, а что это ты живешь в отеле? А я вот в лагере. Вот я должна жить в отеле. Почему ты должна жить в отеле, если ты, допустим, в Украине имела тот уровень жизни, на который ты старалась? Соответственно, приезжая сюда, ты будешь иметь тот же уровень жизни, на который ты стараешься. Ну, не сразу, но имеется в виду, что эти социальные слои, они, к сожалению, выровняются и придут к тому же, как это было в Украине. И это нормальный социальный процесс. Это просто надо понимать. И вот этот вот хет, ну это то, с чем я сталкивалась, особенно на Фейсбуке, мне многие писали, типа, ты тварь, давай, прям вот местные а, украинцы и русские, <говорит> будешь работать в супермаркете и все такое. Я пишу, да я не буду работать в супермаркете, ну просто зачем, что, брест, будешь работать в супермаркете, ну это просто абсурд а к чему Оль, я этому все делаем? Оль, ты скажи хоть пару слов, как ты справляешься с этим хейтом, потому что, ну, мы говорим о Германии, но в целом, как бы, ты знаешь, все, мне кажется, те, кто уезжают или уже уехали, мучаются, да, как бы правильно ли я сделала, то есть, ну, как бы, а вот, ну, даже боятся об этом говорить, то есть уезжают прям тихо, нигде об этом там, ни, ни друзьям, ни знакомым прям шифруются, вот, потому а что стыдно, да, как бы, а может я должен был остаться, кто-то там остался, ну, да, у тебя еще плюс, как бы, ну, мало того, что там уехали, так еще и лучше условия хочешь для себя отдать для своих детей ну то есть вот как, как да, лучше условия тварь вот что ты не радуешься порадовалось бы вообще что ты жива да. я объясню как я мыслю мое мнение не особо популярное но я его скажу как бы в украине я была бунтарем у меня есть Свой взгляд на все. Я никого не осуждаю, я не осуждаю людей, которые остались, потому что там остались даже многие мои знакомые, у каждого свои причины, и половину причин я понимаю, а половину не понимаю. Например, я скажу честно, я не понимаю, почему моя подруга с пятью детьми а, не, сидит, боится, и не выезжает, почему она не спасает детей. Мне это непонятно. Я не могу представить, что дом, даже свой собственно построенный, может быть дороже, чем твоя жизнь и твоих детей. Но я это не осуждаю, как бы она имеет на это право, ради Бога. Uh, так же самое и я имею право делать, что я хочу. Uh, я, конечно, скучаю за своим домом, все это тяжело, но я приняла решение в первый день убегать. И так же, как и многие, я убежала там с одним рюкзаком. И уже все, что у нас сейчас есть, это я бежала вообще без денег, абсолютно без денег. У меня их просто не было. Вот ноль, вообще был ноль. И они там уже нарастали по дороге. Кто-то мне донатнул из моих клиентов. Ну, короче, как я осталась без денег, это отдельный разговор. Это к тому, что многие боятся, что как без да. денег с детьми деться. Вот, и, без, и я сначала ехала э, ну, вообще как бы с другими людьми, не было моей мамы, которая мне там как-то могла помочь с детьми, да, она и сейчас не особо помогает. Вот, поэтому, э, да, конечно, это страшно, но просто тут есть выбор, либо ты остаешься в месте, где опасность, либо ты выезжаешь. И э, как бы все мы любим Украину, все мы плачем от войны, нам всем больно, что там убивают детей. И так далее. И все мы этим проникаемся, но просто у тебя есть выбор. Ты либо хочешь жить, либо ты находишься в этой ситуации. Есть возможность жить, есть возможность убежать. Конечно, я хочу, чтобы мои дети были живы и спокойны, и поэтому я бегу. И никаких мук совести по этому поводу я не испытываю. И, допустим, я хочу вернуться в Украину со временем. Я думаю, что Украина Станет очень крутой страной, и мне кажется, что у нас и культура станет другой, может, где-то даже на уровне с Голливудом после всего, что сейчас происходит. И я в это верю. Но вот этот хейт, это такой же самый хейт, как был до войны. Просто он сейчас стал в утрированной форме. Что хейтели раньше, то хейтят и сейчас. Раньше мне, например, так же само писали, а что ты, тварь, хочешь для себя лучших условий. Mm -hmm. Типа ты это почему детей своих отдала в частный сад и вот сидишь выпендриваешься, ноешь, что тебе там денег не хватает. Ну, то есть э, тот же самый остался хейт. Просто в условиях войны люди боятся, что когда они ему будут противостоять, на тебя как бы посчитают не патриотом, плохим человеком, циничным и так далее. А на самом деле э, те люди, которые позволяют себе хейтить или как-то задевать чьи-то границы, это те люди-свиньи. Пусть они идут нахер. Ну, то есть мне писали на Фейсбуке конкретно вот такие слова. Ты тут Вот я, например, написала объявление, я ищу жилье. Они, они мне там пишут, ты не найдешь в Берлине жилье, едь в маленький город, тебе тут твои услуги никому не нужны. Ну вот такого рода, я вас спрашивала, я же пришла с конкретным запросом, я же не спрашивала вас, где мне искать жилье, я не задавала такой вопрос, я не задавала вопроса, нужны ли вам мои услуги, ну вот все, что они там писали, еще пишут, ты неблагодарная, мы тебе помочь пытаемся. Зачем? Я же вас не просила. Это так, как и раньше. Ты не просила помощи, а к тебе лезли со своей помощью. Так, в общем, оно и здесь. Но э -э, есть тут и добрые люди. Конечно, их так же самое много, как и хейтеров. И немцы очень добрые в основном и стараются помочь. Я не знаю, я ответила на вопрос, а то я скачу чуть-чуть. В общем, в целом, я, э -э, в целом, какой совет? Как противостоять хейту? Да просто хрен на него забить, вот и все, делайте свое дело, у вас есть выбор, либо вы выплывете и будете хорошо, жить и спокойно, либо вы будете сидеть и мучиться, это ваш выбор, кто-то выбирает сидеть и мучиться, я выбираю жить, развиваться дальше, я выбираю быстро адаптироваться, я выбираю взять опыт этой страны, улучшить себя, и, конечно же, я выбираю найти хорошие условия для своей семьи ну полностью тебя поддерживаю. Единственное, что мне хочется еще тоже сказать, ну, знаешь, как бы, если другая немножко сторона медали, когда, ну, вот, действительно, и люди с открытым сердцем там предлагают условия, и, знаешь, очень красиво они отвечают, ой, а у вас тут забитое село, там, мне тут неинтересно, ну, ты знаешь, вот, ну, как бы, э, ну, вот прям так... Э, я не знаю, что ли, откровенно говорят все, типа, что такие плохие условия, ну, то есть никто не запрещает, как бы, искать лучше, да, но делать это, мне кажется, ну, корректно по отношению к тем людям, которые открыли тебе, да, там, или двери своего дома, или вообще свою помощь, там, и, ну, как бы, вот в целом, потому что, действительно, пройдя тоже путь, там, от Молдовы, Румынии до Швеции, mm -hmm. вот, тоже слышала, да, когда, вот, э, ну, получали волонтеры, которые старались, да, как бы, вот, а получали от наших людей, нет всех, конечно, вот, ну, вот такой, даже я вот видела, что-то нам ничего не привозят в холодильник, как бы как-то пустовато, ну, то есть, знаешь, вот такие какие-то сильно... Претензионные тоже форматы, вот. но при этом действительно, как бы, да, это понятно, как бы, как и будучи в Украине, так и будучи здесь, каждый хочет э, каких-то условий, опять же, кто-то, ну вот, например, в твоей профессии важно быть там, да, возле большого города, не обязательно, как бы, каждым, кто-то вообще собирается, может, просто сидеть на выплаты, и, как бы, какая разница в какой-то степени, где сидеть, да, и действительно в маленьких mm -hmm. городах это, ну, их же тоже это может даже оскорблять, вот, в плане того, что вот вы тут живете... Да. о чем ты говоришь. Еще раз объясню, что здесь речь идет о психологическом здоровье, то, которое у людей было или не было и до войны. Вот смотри, если сидит человек и ноет: "Ой, я не знаю, как мне выехать, я не знаю, будет ли мне где жить, я пройду мимо, я не напишу, а давай я тебе помогу", потому что почему человек помощь не просил? Okay. Если человек напишет или скажет, пожалуйста, помогите мне, я ищу. Я скажу, я могу помочь тем и тем. Правильно, по запросу, да. Так было до войны. То есть, если ты лезешь помогать, когда тебя не просили, что ты обижаешься, если твоя помощь пришлась не к месту. Вот о чем речь. То есть это на примере моего поста, то есть зачем мне советовать то, чего я не просила. Если я этого не просила, а меня еще и своим советом пытаются оскорбить, унизить, а там именно так и было, пытаются указать тебе твое место, пытаются показать, что больше и лучше знают э и так далее, то это уже речь идет о том, что тебя ущемляют. Uh, и то что, то, что ты говоришь, что есть просто люди uh, неблагодарные, да, конечно, они здесь тоже есть, и которые так грубо пишут, uh, ну люди скоты были и до войны с котами они и остались я э, очень благодарю тех кто мне помогает я не, не в той позиции что мне кто-то что-то должен моя позиция у меня есть запрос я его озвучиваю если кто-то мне смог помочь я безумно буду благодарна и в свою очередь тоже предложу человеку чем я ему могу отплатить. Если мне человек помочь не может, то он мне просто помощь не предлагает. Но что-то мне рассказывать, о чем я не просила, это просто нездраво. И так во всем, вот в чем угодно. Поэтому те, кто сидят и рассказывают, ой, что-то нам ничего не несут. Ну все, вы проходите мимо этих людей. То есть если эти люди захотят помощи, они скажут, пожалуйста, помогите. Где нам взять продукты, где нам взять одежду? То есть мне что-то надо, я об этом говорю. Ну ты понимаешь, что да, я имею в да, виду? Да, да, я поняла. Оль, вы а на да, столько да. хочется тебя еще поспрашивать, вот, и мы, ну, как бы затронули темы, которые, в общем-то, изначально не планировала, время у нас идет. Давай еще, ну, то, что, как бы, волнует многих, особенно, да, если кто с детками, да, по школе, по садику и по работе, вот, ты уже тоже кратко начинала, Если у тебя какой-то Самое важное про жилье. Мы сейчас находимся на этапе, мы уже в отеле три 3... а, да, что будет дальше, я не знаю. Тут, э, тут есть такая штука, как социальное жилье. Это когда государство платит за жилье, в котором ты живешь. И как бы все беженцы, в принципе, попадают под этот параграф, что им государство должно выделить жилье. Здесь есть два варианта, как это сделать. Первый вариант э, – сам городок, где ты находишься, предлагает жилье, но так не везде, но много где. Вот они прям заготовили дома, квартиры социальные, они у них тут какие-то были пустые, и они будут давать их, там будешь проживать, и государство будет за это платить. Второй вариант – находишь сам, заключаешь с хозяином договор, и все равно оплачивает государство. Я сама уже находилась, скажу честно, находила дом, очень сильно искала, мне помогла девушка волонтер Мы от этого дома в итоге отказались. Отказались, потому что он находился 2,5 часа отсюда, и еще нам не выдали социальную выплату. А ты как бы, когда заезжаешь в дом, тебе, ты не знаешь, как, ты когда приезжаешь в новое место, тебе нужно там по новой регистрироваться и делать документы, по новой же вот это вот все проходить, все эти этапы. И поэтому здесь вот в отеле мы сидим, нас комнаты, и у нас уже запустился процесс оформления документов. Сорваться, переехать за два с половиной часа с кучей чемоданов на поезде, но ну, это все очень тоже непростой процесс, без денег, э, зная, что месяц там непонятно, где я буду э, питаться. Плюс тут э, жилье выделяют многим пустое абсолютно, допустим, в нем ничего нет, и нужно много всего докупать. Но в доме, который нам давали, там, к счастью, были кровати, много чего, но я все равно понимала, что если мы туда приедем, у меня не будет денег, мы просто не прокормимся. И я просила подождать, пока мы э, получим здесь деньги. Но не дождалась тоже хозяйка дома, потому что там уже городок закрылся для регистрации. Э, вот, поэтому мы надеемся, что нам найдут здесь. Если не найдут, я буду искать сама. Ищется так же само, по тем же самым сайтам, э, ссылки, которые ты выложишь потом в сторис. И так же само в соцсетях, и очень много моих знакомых уже нашли постоянное жилье, социальное в том числе. Вот. Для постоянного жилья, тут еще, кто не в курсе, есть такая штука, что вы можете написать заявление в местные эти структуры, что если у вас пустое жилье, вам еще могут отдельно выделить обеспечение на заполнение жилья, Ну то есть мебелью там и так далее. Э, все это тоже не быстро происходит, но это возможно. Вот Это что касается жилья. Ну, вот Но, это кстати, это. тут Я многие так... запомнили очень сильно, прям такие пишут, ой, все плохо, вы ничего не найдете, а мои знакомые находят и находят, находят и находят. Опять же, возвращаемся к тому, что кто хочет, тот найдет. Не надо слушать вот этих токсиков, которые пытаются вам рассказать, что у вас что-то не получится. Все получится. Ну и вот видишь, тоже, опять же, можно обращать внимание, мы, кстати, это тоже делали, когда был вариант одного жилья или другого, и другое было с питанием, да, как бы вот, или просто с продуктами, где можно было приготовить. Ну да, сейчас такие реалии, что ты на это тоже обращаешь внимание и, соответственно, как бы выбираешь там, где у тебя не будут голодные дети, да, и ты, как бы, по крайней мере, сейчас можешь на этом экономить, то есть это тоже, ну, как бы можно смотреть в, в выборе, да. Или может там, ну, у тебя не, нельзя сказать, что проще, как бы жить в Кимпинском, ну, как бы в мирное время, не каждый мог себе позволить там да и кто да, хотел, но... это, это правда, да. Да, да ну вот на ну, самом деле иногда есть. бывает проще условия но с едой да как бы или там да. лучше условия но без еды ну то есть выбираете сами как бы думаете сами да вот тоже да все верно но я хочу сказать опять же откровенно тоже непопулярная позиция которую все боятся сейчас озвучить а я например не боюсь а, тоже много пишет ой перебираете жильем берите что дают Конечно, это нормально перебирать, потому что тут жить вам год, а то и три, и с детьми. Ну, конечно, нормальный, адекватный человек, он будет думать и смотреть, чтобы условия были получше. Если я стремилась в Украине к условиям получше, то... почему я должна... Многие пытаются за это осудить, но чхала я на то, что они пытаются осудить, потому что как бы, есть какой-то у меня свой план, и я ему буду следовать. И так же само э, из того, что у меня такое мышление, исходя из этого, я никогда в жизни не посмею другому человеку сказать, ну ты тварь переборчивая, ты перебираешь жильем, вообще останешься на улице. Я такого не скажу, потому что я допускаю мысль, что человек имеет право искать и хотеть найти то, что он хочет. Даже в таких условиях, потому что здесь конкуренция, очень большая конкуренция, тут даже, когда приходишь в какой-то пункт типа выдачи одежды, вот я приходила, прям, ну это как на базаре, там очередь толкаются, и так же самое и с жильем, подставляют друг друга и так далее. Поэтому ты либо сидишь и терпишь, либо ты тоже толкаешься локтями и пытаешься себе растолкать свое. Но хотеть найти получше, это не означает, что обязательно нужно вредить другим. Я пока ищу себе, я очень многим людям помогла найти жилье и временное, и постоянно. Но ну, на самом деле это почти каждый день происходит. Каждый день ко мне кто-то пишет ⁇ Помогите найти жилье ⁇ Вот я, я уже сбилась даже со счета, я даже не представляю, сколько там людей, но их десятки, а даже одну семью я поселила сюда, в наш отель, так совпало, получилось, повезло. Так, вернемся, еще кратко скажу про школы. Про школы и про садики не особо знаю, потому что сама вот в этом процессе устроила вчера дочь старшую в школу, заполнила заявление, принесла документы там договорилась мэрия с этой школой, директор школы взяла на себя обязанность, все это как происходит? С Google Translate, äh, Translate <laughs> естественно. <laughs> вот. И äh, в понедельник моя дочь уже начнет ходить в школу, в немецкую. А, обучение вот будет с 8 до 11.45 без продлёнки. Что конкретно там будет, я не знаю. У неё с собой есть только рюкзак, покупать ничего мы не будем. Сказали, что что-то ей там дадут, раз у нас ничего нет. Школа потрясающая, выглядит очень уютно, классно. А, как я понимаю, всё-таки дадут закончить третий класс. Здесь вообще как принято? Когда приезжает ребёнок из другой страны, он типа год проходит адаптацию, да. а, учит язык, а потом... В тот же самый класс идет уже со языка. Я не знаю, как здесь будет, но вроде бы как, вот моя дочь в третьем классе, вроде как ей позволят закончить третий класс, плюс еще будет же онлайн-обучение с украинской школы, но здесь не будет русскоязычной или украинской школы и обучения, здесь вот в немецкой что-то они знаешь, там вот, будут делать. Вот, вот я тоже думаю, как это, ну, то есть, понятно, когда в Польше там еще как-то дети, мне кажется, могут понять, вот, а это прям будут немецкие классики со всеми немцами, да? Вот. Ну, тут говорят на двух языках, здесь говорят и на немецком, и на английском, тут все как бы знают английский, практически все, то есть ты спокойно на улице со всеми говоришь на английском. Моя дочь, она, тем более же дети быстрее учат, она уже ходит с этими с переводчиками, со всякими приложениями, где она учит слова, какие-то фразы, и это все ей интересно, и, ну, и выхода как бы нет. Я думаю, что дети быстро адаптируются. Mm -hmm. И в понедельник мы узнаем насчет детского сада. Э, говорят, что вроде бы для таких, как мы, сад полдня, няни здесь стоят очень дорого, частные сады стоят очень дорого, сколько не знаю, но это мне так говорят, что очень дорого, я еще не добралась до этого вопроса, но я уверена, что те мамы, которые хотят при желании могут объединяться в группы по пять человек. Одна мама сидит сегодня с пятью детьми, вторая сидит завтра. И так, каждая мама имеет четыре свободных дня в неделю. И все это бесплатно за взаимопомощь. Я считаю, что схема просто гениальная. Было да. бы желание, как бы все можно организовать. И, возможно, если у меня не получится с садами, я так сделаю. По поводу сада я буду знать только в понедельник. Что, что еще есть? хотела, смотри, э, то есть, по, э, есть, я так понимаю, у вас есть центр, где можно прийти по поводу, э, по поводу одежды, да, вот, ну, как бы какой-то секонд-хенд, да, то есть, да и по поводу... Гуманитарка, да, да как обстоит да. с гуманитаркой, в каждом городе по-разному, у нас прям очень плохо, ну, и исходя из того, что мне рассказывают э, все, с кем я общаюсь в других городах Германии, кто-то приходит и им дают сразу там подгузники, предметы гигиены, да. красный крест, с организация и просто местные волонтеры. У нас здесь, я ходила в с карита сказал, что нам ничего не положено, ни лекарства, ни какая другая гуманитарка, говорят, только можем вам дать адреса, где склады с одеждой. Склады с одеждой – это либо секонд-хенд, где тебе позволяют бесплатно взять одежду, ну… Я прям ходила в несколько секонд-хендов, там, куда я ходила, прям очень плохого качества была одежда. Либо же э, в первый день, когда мы сюда приехали, нам по знакомым собрали одежду, вот за что я очень благодарна, потому что это прям новая хорошая одежда, и э, дети ее носят, то есть дети были вообще без одежды, а сейчас они полностью одеты, только вот с обувью проблемы. И... Э, и есть склады, где тоже люди приносят свою, что они готовы отдать, и там тоже одежда другого качества. Э, ну, там вот прям вот это все равно, что вот я взяла, отдала тебе или ты отдала мне. То есть э, можно найти. Э, опять же, хочу акцентировать, потому что я понимаю, что посмотрев это видео, многие поймут. Э, кто как мыслит, то и поймет. Конечно, ну, нам особо не приходится выбирать, но и никто ни от кого ничего не требует. Конечно, нам никто не обязан давать одежду, гуманитарку, никто нам не обязан помогать. Понятно, что люди это делают, и государство э, по своему там, доброму велению сердца, за что я им безумно благодарна. И я ценю всю эту помощь. И я просто рассказываю как бы, реальность, как она есть. Вот и все. Uh, все, кто мне помогали, я вам даже посты пишу отдельно про тех, кто... Тут uh, помогали очень, мне особенно помогали очень много. Мне тут подарили знакомые бесплатно линзы на год, мне тут uh, немка местная... Отвела меня в оптику, без... у меня были сломанные очки, пока мы добирались, треснули очки, она мне полностью сделала новые очки, она мне там отдала свою обувь, потому что у меня были сапоги, ну много всего, и это все, конечно, трогательно до слез, и я это понимаю, но я не испытываю а, угрызения совести по той причине, что, например, живя в Украине, я активно помогала, я также сама отдавала вещи, ко мне всегда обращались за помощью, почему я должна испытывать угрызения совести? Те люди, которые хотят помочь, они просто помогают, потому что они хотят помочь. А не чтобы потом ходить за тобой и говорить, сука, я тебе помогла, а ты меня недостаточно поблагодарил. А многие, кстати, помогают с таких убеждений. Оль, ну и скажи еще, ну знаешь, тот страх у всех, как бы, да, то есть я еду без денег, то есть, ну, как бы, будут там выплаты какие, то есть, да, когда... Да, ну, то есть, а что я там буду делать, как бы не найду работу, вот какой у тебя план по работе? Вот как ты ну, все это все Вот это, вот, понимаешь, это опять же та ситуация, как в Украине. Там же тоже сидела у нас куча людей до войны и рассказывала, вот я не могу найти работу, вот я одна сижу с двумя детьми, вот мне тяжело, вот что мне делать. Да, ну это так же самое, как и там, было бы только у тебя желание. Есть миллион вариантов, вот перечисляю варианты. Вариант номер один. Тут, тут, конечно, страна, где нужно все делать официально, нужно платить налоги и так далее, но... Здесь есть русскоговорящие и украинцы, их очень много, и у них есть свои бизнесы, и можно работать без знания языка у них. Миллион вариантов. Следующий вариант, как я говорила, смотря какая деятельность, такая, как у меня, я могу нанять себе переводчика, я буду получать меньше, но я могу продолжить свою работу с помощью переводчика, ну то есть будет агентство, те же самые услуги, все то же самое, просто я буду единственная в этой компании, кто не говорит на немецком пока, пока. что и на английском. Да, ну какая разница-то, услуги будут оказываться, то есть если у меня получится открыть свое дело, потому что я еще не знаю нюансов, варианты с работой, ну, ну невозможно не найти работу, потому что есть работа, где нужен язык минимально, например, чтобы работать в горничной, вам нужно что, очень много там знать языка, плюс можно работать онлайн, онлайн вакансии есть и в Украине в том числе, есть очень много работы из из Украины онлайн. Я специально заходила на сайт и смотрела, что там предлагают. Плюс я даже знаю мои знакомые, предлагают онлайн работу. Есть куча компаний, которые работали в Украине и эм, переехали. Вот, например, медиакомпания Fabias, по-моему, которая производила очень много контента для YouTube и так далее. Они сейчас переехали, их офис переехал из Украины, но они как бы продолжают работать и даже набирать людей, там монтажеров, например, из моей сферы. Эм, плюс в, именно в онлайн-сфере как бы, русскоязычное и украиноязычное население, оно же по всему миру, то есть просто нужно искать эти возможности. А по поводу офлайн опять же, просто нужно начать интересоваться этим вопросом. Есть очень много предложений. вот Оль, да у нас получилось такое видео, мы хотела максимально да, о Германии, но с тобой всегда как бы, это не только о... О таких как бы каких-то бытовых штук когда и психологических о рекомендациях я уверена что многим было полезно если хочешь что-то еще добавить или пожелать вот будем на этом заканчивать конечно если будут вопросы то обязательно пишите все ссылочки тоже оставлю в описании спасибо тебе большое да я хочу сказать что э, никому не за что э, ник ни у кого, не должно быть причин чувствовать какую-то вину. Вам не за что чувствовать вину, вы просто живете, вы продолжаете жить свою жизнь. И то, что происходит в нашей стране, ну вы в этом не виноваты. За что вам чувствовать вину? Вы не должны чувствовать вину за то, что вы хотите лучшие условия, за то, что вы хотите лучшую работу, за то, что вы хотите лучшее жилье, за то, что вы хотите смеяться каждый день, радоваться, жить и так далее. И я не чувствую эту вину, я ее не должна чувствовать. И вы даже если даже если вы ничего не делаете для нашей страны, тоже понимаете. Помогать сейчас в этих условиях – это ведь тоже выбор каждого. И помогать только, чтобы не думали, что ты плохой – это не сильно хорошо. Лучше эти ресурсы потратьте на себя, если вы не готовы. Помогать надо, когда у тебя есть такая возможность. Потому что у меня тоже был, это я уже финализируюсь, у меня был такой период, когда я только выезжала, я круглосуточно пыталась помогать, и у меня просто заканчивался мой физический ресурс, и я понимала, что из-за этого не могу помочь себе. Вот. Поэтому, Поэтому... Совет, наверное, максимально... Живите, живите как и раньше, просто если, если вы были человек говно, то как бы ничего не поменяется. Если вы были человек хороший, который хотел э, там помогать другим людям, то вы им и останетесь. но ну, тут тоже помощь, помощь и рознь. Ну нельзя бросить всю свою жизнь и заниматься только помощью, если вы не устроили свою жизнь. Ну понятно, что это как в самолете, особенно если у вас есть дети. Но я в позиции, э, я помогаю, потому что мне хочется... Но я на это э, трачу сейчас определенную часть своего ресурса. То есть я выделила для себя сферы, как я могу помогать. то есть я не, Это тоже, кстати, очень важно. Я не хватаюсь хаотично за и тут помогу, и там помогу. Я могу что? Я могу помочь информационно, а, там за счет того, что у меня есть какая-то аудитория, за счет того, что меня смотрит медиамир, за счет того, что у меня есть связь с телеканалами. Я вот помогаю так. Либо я могу ваше объявление выложить, либо я могу передать на телеканал, могу выйти на телеканал. Я могу давать инструкции, как найти жилье. Когда у меня были варианты жилья, я их напрямую кидала людям. То есть вот я выбрала несколько вот таких ниш, где я могу помогать, чтобы это не было через силу, чтобы это было приятно, и чтобы я не думала, что люди неблагодарны, или там ждала от них вот этой вот благодарности и думала, ах, вы, суки, меня не поблагодарили. вот. И так оно все органично получается. Вот я думаю, что каждый может выбрать для себя такой баланс. Ну, вот. платить, платить экономику Украины я поддерживаю, что мы должны, я по чуть-чуть что-то по капельке пытаюсь отправлять, платить, потому что я бы хотела вернуться, и чтобы вернуться, нужно по чуть-чуть что-то давать и нашей стране. А потом... Это все. Хотела да подытожить, что действительно, ну на самом деле важно оставаться в ресурсе, как и те, кто остались в Украине, да, так и те, кто переезжает. Тут вот эти тоже постоянные дилеммы: кому сложнее, кому легче, вот. И действительно, оставаясь только в ресурсе, вы можете помочь и себе, своим близким, да, и стране, и начиная зарабатывать, да, можно тоже помогать и помогать тем, кто едет. То есть я тебе очень благодарна за это, за этот эфир, за этот видео. Вот, я думаю, что мы еще проведем, как бы, да, может быть, немножко спустя, потому что... Я у люди... меня будет жилье. Да, да, жилье, будем знать уже, где детки, может, ты уже, да, желаю тебе тоже быстрее найти работу, вот, и оставляйте ваши вопросы, будем на связи. Всем пока. Пока. Хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо тебе, слушай это. Я думала... Убрала знаешь... запись. Да, что, что Убрала запись, да? А. Ну, я это обрежу дальше, нет, я еще не а какой, убрала. А какой, а какой, типа, план? какой а. у тебя план? А, план, что ты имеешь в виду, но сейчас туда позволь. Ну, по жизни вообще, что ты делаешь? Вот вы туда перебрались, и ты просто свое дело туда за собой?